Сферу влияет э, Венера в Близнецах на каждого из вас. Приветствую вас, дорогие раки! Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить у вас в жизни на период с 9 мая по 1 июня. Именно в это время Венера из гармоничных мягких терцов перешла в любознательные и активные Близнецы. Для вас Близнецы являются 12 домом. Вот он, 12 дом. Дом всего тайного, скрытого Дом тайн, загадок Дом каких-то наших глубоких психологических процессов Дом, связанный с закрытыми заведениями Это всякие благотворительные организации Это больницы Это ну, тюрьмы В худшем варианте Дом связан также с нашим подсознанием В общем-то для вас вот эти все тайные дела они будут достаточно активны еще этот дом гармоничен для тех, кто занят работой сам на себя то есть для тех, кто занимается предпринимательской частной деятельностью ну или работает может быть в одиночестве самозанят и что можно еще сказать про эту Венеру? Что эта Венера, она очень легкая. Ее астрологи часто сравнивают, знаете, с таким порхающим мотыльком. С одного цветочка на другой. И вы знаете, там может быть указанием на то, что может быть кто-то из вас захочет попорхать немножко. Ну, посмотрим. Хорошо, давайте двигаться по аспектам. 11 мая на Волонье будет знаки Зодиака Телец. Это день, который нужно провести спокойно. Для вас этот знак связан с зоной друзей, с зоной больших коллективов, крупных коллективов. В этот день постарайтесь как-то... ну, Можно расслабиться с друзьями, можно, но постарайтесь не принимать никаких важных дел и все важные переговоры отложить на более благоприятный период ну уже после новолуния после новолуния как раз хорошо что-то начинать что-то сдвигать с мертвой точки что-то инициировать там менять работу, там планировать что-то ну, в курсе с 14 мая у вас включается дом связанный за границей как он у вас включается? Девятый дом. Дом путешествий, дом юридических дел, дом, связанный с контактами за границей. Сюда переходит Юпитер. Пробудет здесь он до 28 июля. И вы знаете, Юпитер в рыбах, он себя чувствует очень хорошо. То есть помимо того, что там находится Нептун, еще и туда попадает Юпитер. И вы знаете, он все внутренние процессы выводят наружу, Это все какие-то тайны становятся явными, то есть вы начинаете, пробуждает эмпатию, чувственность, вы начинаете находить ответы на те вопросы, на которые не могли найти раньше. Он включает какую-то духотворенность во взаимоотношениях и дает очень мощное духовное развитие тем, кто будет работать по этому дому ну например кто-то решит пройти обучение может быть поступить в вуз или может быть произойдет встреча с человеком издалека и это будет очень такой духовный союз то есть построенный на духовных ценностях не просто там что-то материальное материальное это же важно но в духовности будет больше так особенно особенно этот период благоприятен для тех раков которые родились в период внимания с 21 по 28 июня поскольку юпитер будет освещать в первых градусах ваше солнышко и даст вам благоприятные возможности для того чтобы обзавестись собственным домом хозяйством может быть, кто то даже вступит в брак или с кем то обручиться Новые предпринимательские мероприятия получат темп, возрастет ваш профессиональный уровень, может быть повышение по работе, по карьере. Также это благоприятный период для денежных вложений. Ну, понимаете, темы какие? Денежные вложения в образование или в какие-то заграничные мероприятия для финансовых сделок, для инвестиций, все очень благоприятно будет двигаться для вас. Ну и происходит активизация творческой деятельности. Для всех остальных раков, ну этот Юпитер хоть более-менее для тех, кто особенно в начале июля рожден, он тоже будет немножечко светить. Не так сильно, как для тех, кого я назвала, но для вас где-то там с 1 там, по 7, нет, с 29 июня по 7 июля, он хотя бы отдаленно, но лучиками все же будет доставать. Так, ну, пока вы в большей степени счастливчики, те, кого я назвала. Теперь, смотрим. С 16 мая у вас включается 12 и 8 дом. Ну, давайте на него посмотрим. 12 и 8. Здесь благоприятный аспект между Венерой и Сатурном. 12 тайны, 8 это чужие деньги. Значит, чувствуется взаимосвязь, получение денег от тайных связей, от каких-то тайных сделок, от каких-то тайных, что еще? Какие-то договора, мероприятия. Восьмой дом – это еще и дом сексуальных связей. То Здесь возможно возникновение в этот период с 16 по 20 мая возникновение каких-либо тайных союзов основанных на сексуальной почве что еще это также еще дом связанный с опасными ситуациями но благоприятный аспект говорит о том что в общем то здесь что-то должно складываться для вас благоприятно серьезно по, по сатурну и в общем-то ничем негативным вам не грозит Теперь обратите внимание на период. С 23 мая Сатурн становится ретроградным. Значит, для вас восьмой дом. Восьмой дом. Что здесь? Опасные ситуации, чужие деньги, чужие ресурсы, деньги партнеров и секс. То есть, для вас эти темы до 11 октября становятся, ну, скажем так, притормаживаются. И реализация по ним будет достаточно непростой в течение этого периода. Будут постоянно какие-то препятствия и преграды. Теперь, с 25, с 25 по 30 мая Венера соединяется с Меркурием. Венера это гармония, красота. Меркурий это движение. О чем это говорит? О том, что... Это будет время, когда вы сможете легко договориться, легко найти нужную информацию, особенно секретную информацию по 12 дому. Вы сможете узнать какую-то очень важную тайну, которая вам поможет впоследствии, знания, которые вам потом помогут реализовать какие-то свои планы и намерения. Но также 27 мая включается квадрат Венеры. С 27 мая произойдет квадрат Венеры он так, Венеры и Нептуна вот он, вот он, Нептун я просто смотрю, что здесь у нас какие аспекты и это признак того, кстати, включаться он начнет буквально еще с 25 числа, вы его почувствуете а может быть даже и раньше но будьте внимательны к тому, какие решения вы будете принимать. Вот вы знаете, как раз вот с 25 мая я бы по, по 27, включительно, ну тут даже не 27, а тут до конца месяца 100% неблагоприятный период для финансовых вложений, для принятия каких-то важных решений, связанных с любовными темами. Особенно если эти темы связаны с ситуации далеко, за границей далеко, путешествия тоже неблагоприятные, знакомства неблагоприятные, то здесь есть большой риск иллюзий и ошибок. Так, теперь еще, ну что можно сказать? Успех и оправданные ожидания, приятные неожиданности в этом периоде, ну, в течение всего с 9 Мая по 1 июня ожидают раков, которые рождены с 1 по 8 июля. Вот. Вам здесь и Уран будет помогать в благоприятных аспектах, и Юпитер. В общем-то, раки вам обязательно должно повести. Обязательно. Я вас верю. Все получится. Единственное, в чем у вас здесь, знаете, что, что какие моменты. Вот вас немножко может как-то работа, рабочие моменты могут как-то немножко разочаровывать в последнее время. Но вот всегда будет складываться какая-то ситуация, когда казалось бы, вот что-то безвыходное. И вот в этот момент будет происходить какие-то события, которые будут вас буквально вытаскивать из самых сложных ситуаций. Так. И это будет возможность избежать любого кризиса в вашей жизни. Ну и, конечно, заканчивает этот период такое интересное событие, как ретроградный Меркурий. Он становится 30 мая ретроградным. То есть ведет на ближайших три недели вас к решению каких-то своих тайных вопросов, к окончанию, к окончанию каких-то неразрешенных вопросов, связанных с вашей личной жизнью, с вашей тайной стороной жизни. Что-то нужно будет доделать, переделать, доучить, закончить, доработать. В общем-то, будет необходимость закрыть ранее начатые вопросы по 12 дому, дому тайны. Ну что ж, астрологический прогноз мы закончили. Сейчас мы посмотрим, что он скажет 2 нам вперед с 9. Мая по 1 июня. Как, во-первых, вас будут воспринимать окружающие, в общем-то, как какими вы будете видеться для них? Давайте посмотрим. Как будут воспринимать окружающие представители знака Зодиака Рак? Отшельниками. И будете уходить сами в себя, будете много думать, думать, думать, будете поглощены своими собственными мыслями не будете настроены на парное сотрудничество. Еще это указание на некие тайны. Хорошо. А что же вас ожидает в финансовой сфере? Ну, давайте. Деньги очень важны. Тем более сейчас, когда снова все закрывается. Ну, давайте смотрим финансы, двоечка кубков вам помогут люди, которые с вами близки эмоционально это могут быть как и родственники это могут быть и друзья идет э, возможность заработать через парное сотрудничество но ну, давайте уточним двоечку кубков хорошо да здесь произойдет перемены перемены в сфере заработка кто то вам поможет. Ну, давайте я еще раз уточню, потому что после «Одну смерть» трудно читать. Но здесь 8 жезлов. Видите, поиски вариантов, необходимость что-то менять в своей системе заработка, скорость, необходимость что-то делать быстро. Какие-то будут варианты. А поможет человечек. Ну, здесь нарисована девушка, но это может быть и мужчина, человек, который вам близок эмоционально и духовно деньги через них хорошо Может, там залило, я... давайте посмотрим что ну, там... сфера работы что ждать в сфере работы и карьеры Ну, она будет зависеть от некого короля водной стихии рыбарак скорпион Человек-хозяин, и, может быть, еще это близкий человек, связан с вами родственными узами. Хорошо, давайте мы его уточним. Человек, который может, вы знаете, вы можете находиться в напряжении, в ожидании решения вот этого человека. Что он решит? А что он решит? Он решит все оставить так, как есть. Смотрите, повышения по финансам не будет. Каких-либо перемен тоже пока не ожидается. Кардинальных. Хорошо, давайте посмотрим, что вас ожидает в семье. Что ожидает те пары, которые слажены, те, которые давно живут вместе, в которых все хорошо. Вас ожидают некие хитрости, тайны, необходимость что-то прояснить. Хорошо, а что прояснить? Что-то прояснить. По девяточке жезлов здесь есть какой-то подвох, что прояснить. Смотрите, здесь есть информация. Вот у вас тайны какие. Нужно будет узнать информацию. Очень важную информацию. Есть какая-то информация, которая от вас ваш партнер скрывает. С чем она связана, я пока не могу понять. Здесь, видите, здесь переписки, бумаги. Здесь не обязательно, может быть, знаете, что-то любовное. Здесь может быть что-то и финансовое. То есть какие-то вопросы, которые могут спровоцировать конфликт. Хорошо, что ожидает тех, кто находится в поиске своей любовной половинки? Хорошо, что ожидает врагов в любви? Король Пентакли. Ну смотрите, для девушек это земной король, это дева, козерог или телец. Ну, взаимодействие с ним знакомством любовь отношения укрепление взаимоотношений как события Ну хорошо давайте для мужчин представьте для мужчин да, спросила и вторую король королю воздушный близнецы водолей или же весы. Ну, по моим ощущениям, это может быть или близнецы, или водолеи в большей степени. Ну, хорошо, но давайте все-таки, мужчины, мужчины, что вам? Ну, а вам пока печалька, вы пока находитесь в поиске, в ожидании, переживаете, из-за чего-то переживаете. Смотрите, у вас тут тоже интересная ситуация, мужчины. Вы уходите от чего-то старого. Отказ от чего-то старого, уход или от вас кто-то уходит. Ну, здесь, видите, человек идет. Уходит, переживает. А может быть, вы переживаете из-за ухода, из-за каких-то из отношений, которые разрушились, а может быть, они просто носили характер любовного треугольника. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Что ожидает вас в плане здоровья? Здоровье, оно сейчас очень актуально в связи с коронавирусом. Что ожидает раков в плане здоровья? Мир, выздоровление, гармония, радость, счастье. Хорошо, что ожидает, ну, совет, какой главный совет будет для представителей знака Зодиака Рак? Какой будет главный совет? Шестерочка Пентакли. Смотрите, вам нужно кому-то помочь или вы ожидаете от кого-то получить Помощь. если вы ее ожидаете вы получите если кто-то нуждается вашему по вашей помощи тоже помогите знаете кому-то вы кто-то вам сделает тут должно быть эта карта связана с равноценным обменом он будет для вас очень важен в ближайшем периоде ну что ж Благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии. Было достаточно немало в прошлом периоде. Надеюсь, что мои прогнозы будут для вас полезными. И лайкайте меня дальше, делитесь прогнозами. И до встречи в следующих периодах.